Добрый день, уважаемые трейдеры. С вами компания WinOptionSignals, you know. и это видео будет вам полезно, если вы ищете нового брокера для торговли или просто хотите торговать у надежного брокера и не ошибиться с выбором. Мы расскажем 10 основных причин сделать выбор в пользу брокера Quotex. Итак, почему стоит начать торговлю бинарными опционами именно в Quotex? Если вы новичок или ищете нового брокера для торговли бинарными опционами вам, конечно, не стоит оставлять свои данные на всех сайтах подряд. Ведь некоторые сайты могут быть мошенническими, и ваши регистрационные данные могут быть раскрыты. Проходить регистрацию и указывать свои реальные данные нужно только тогда, когда вы уже точно знаете, что брокер не мошенник. По этой причине на платформе брокера Quotex вы можете ознакомиться со всем функционалом без регистрации. И только потом, если брокер вас заинтересует своим функционалом, уже пройти регистрацию, указав свои реальные данные. Для того, чтобы начать торговлю без регистрации, достаточно нажать открыть демо на главной странице сайта. Вторым очень важным моментом, особенно для начинающих трейдеров, является удобство платформы брокера. Важно, чтобы все элементы и нужные кнопки были под рукой и вам не пришлось тратить кучу времени на поиск нужных кнопок. На платформе брокера Quotex интерфейс реализован максимально удобно, а опытным трейдерам может даже напомнить интерфейс других брокеров, только немного усовершенствован для более удобной торговли. Если вы только начинающий трейдер и не разобрались со всеми стратегиями и индикаторами для бинарных акционов, то вам конечно не стоит сразу вносить большие депозиты. Но что делать, если прибыль 10-20 долларов за одну успешную сделку вас не устраивает? Вам предложат взять бонус к депозиту, чтобы вы могли делать ставки на большую сумму. Но проблема в том, что зачастую взяв такой бонус к депозиту, вы ограничиваете свой вывод средств, пока не отработаете бонус в 20-30 кратном объеме, что для начинающих трейдеров будет практически невозможным. На платформе Quotex все иначе. Если вы взяли бонус к депозиту, то вывести свои деньги вы сможете в любой момент. Бонус не ограничивает вывод средств вы можете вывести деньги в любой момент. Бонус к депозиту также будет полезен и более опытным трейдерам, которые располагают крупными суммами и часто прибегают к мартингейлу. Такой бонус может помочь быстрее разогнать депозит. Бонус можно получить при первом пополнении в личном кабинете. Либо вы можете использовать специальные промокоды с нашего сайта для каждого пополнения. Каждый такой промокод увеличит ваш депозит на 40%. Как известно, в бинарных опционах математическое ожидание не на вашей стороне. И вам нужно совершать гораздо больше прибыльных сделок, чем на Форекс. К примеру, если вы будете открывать сделки у брокера, процент выплат по которому равен 60%, то математическое ожидание на бинарных опционах будет совсем не в вашу пользу. В случае верного прогноза вы будете получать только 60% прибыли, а если ошибетесь, потеряете все 100% суммы сделки. Если мы полагаемся лишь на удачу, то шанс выигрыша у нас будет 50 на 50. В таком случае математическое ожидание будет таким. Плюс закон больших чисел. Несколько раз удача может быть на вашей стороне, но в долгосрочном плане вы будете терять. Отсюда и делаем вывод, что полагаться на удачу в бинарных опционах нет смысла. И что кроме стратегии, которая будет давать вам не меньше 70% прибыльных сделок, нам понадобятся и более высокие коэффициенты по сделкам, как например в Quotex они могут достигать 95% по сделке. Как известно, все трейдеры обычно проводят анализ валюты о сторонних платформах, например TradingView или чаще MetaTrader 4. У брокера Quotex, если вы используете стандартный индикатор и методы анализа графика, все эти инструменты встроены в платформу и вы можете производить анализ графиков прямо на сайте брокера. В последние годы тема криптовалют становится все популярней и упускать возможность торговли криптовалютами на бинарных опционах, конечно, не стоит. Брокер Quotex предлагает торговлю основными криптовалютами у себя на платформе. На платформе Quotex есть удобный инструмент информация о паре, который показывает все нужные информации о торговом активе и даже показывает такой параметр, как настроение рынка. Этот параметр указывает на то, в какую сторону в данный момент открывается больше сделок трейдерами. вы случайно открыли сделку или поняли, что ошиблись с прогнозом, не беда. На платформе брокера Quotex вы можете самостоятельно отменить эту сделку еще до ее истечения, потеряв лишь часть суммы. Маркет на платформе брокера Quotex это своего рода дополнительные бонусы, которые помогут вам увеличить прибыльность своей торговли. Вы можете получать кэшбэк, отменять убыточные сделки и даже получать деньги на свой баланс. Пожалуй, самым важным моментом при выборе надежного брокера является то, как быстро он выплачивает и выплачивает ли деньги вовсе. Брокер Quotex выплачивает даже крупные суммы и максимально короткие сроки. И если вы не прибегали к мошенничеству, то получить выплату вы сможете уже через несколько минут. Это были 10 наиболее важных моментов в пользу платформы брокера Quotex на наш взгляд. А какие плюсы и минусы вы нашли на платформе? Оставляйте свои комментарии под этим видео или пишите отзывы на нашем сайте.